Всем привет! Мы на телеканале Тыковка Тв. И сегодня мы открываем второй из моих новогодних подарков. Это гигантский замок Селести. В замке Селести, который еще называется контерлот, есть 40 аксессуаров, одна пони, один дракончик Спай. Спайк. И сам наш замок. Давайте посмотрим, что у нас на коробке. На коробке написано Тьюти Марка Magic" коллекции, из которой это замок. Ну еще на копытце у пони показано сердечко, с помощью которого мы можем играть в приложении Майл Пони. Давайте открывать и строить наш замок. Так. Откроем наш замок. Много вещей. Сейчас мы все распакуем. Ой, тут еще специального много всего интересного. Давайте все откроем, посмотрим. Вот у нас пони с ее расчесочкой, с пайком и умывальным столиком. Давайте к ним вернемся попозже. Начало соберем замок наш. Это украшение для замка и еда для пони. Так, доставим сначала все. Наши. Все, которые нам понадобятся при стройке нашего красивого замка. Положим один. Тут очень много деталей, очень очень, и надо и все постараться спаковать. Разбираем мы ну, пока ехали спакуем. Все вещи наши. Это шторки, такие для замка шторы. и заборчики, чтобы никакая пони никто не упал с этажа. Верхние этажи. Ой. Это специальные колонны, которые держат этажи. И наше, как вроде по схеме было сказано, основание, с которым мы начинаем строить наш замок. Вот тут тоже всякие вот аксессуары, стеклышки, нужные нам для нашего прекраснейшего замка. Конечно же, к этому набору даются такие аксессуары, как я говорила. И дается вот такая вот схема, как мы будем строить наш прекраснейший замок. Тут все просто-напросто. Надо просто определиться, где что. Давайте начнем. Первое нам говорит что понадобится вот эта часть. Вот эта красивая все. Да? А это основание да, нашего замка. Надо поставить вот такую деталь. Сейчас мы ее найдем. Сейчас мы эту деталь нашу красивую найдем. Секундочка. И наша деталь это, она сейчас. Мы найдем. Так, сейчас деталь наши все поищем. Их тут очень много. И вроде бы и эта деталь, если я не ошибаюсь. Да, вот они тут креплены вместе, так что нечего наватся. Сейчас мы все разделим. потом. Под музыку беру. А давай сделаем два видео. На одном будет. Обязательно строим. А может, как-то замечательно. Так мы открываем, а, а сейчас... А на втором уже построены будет. Как? Нет. Тут еще несколько. А что, уже местных? Не ход? Нет. Нет. Вроде бы нам нужна, да, вот эта деталь. Сейчас мы прикрепим точно по схеме. Ой, не тут. Сейчас. Вот так, как-то тут. крепление какое-то вот. Ну да, в принципе, так как-то. Что-то как-то не очень. Мне сюда надо сюда. А, на руине ставляем, да, вот так, вот Вставляем так, просто тут все детали как-то показаны. <клышлен> а, да, вот так хорошо держится. Сейчас мы будем делать дверцы золотые такие, как золотые дверцы. Сейчас мы их откроем. Сейчас тут очень много деталей, аж потеряться можно их. А вот и наши дверки. Mm -hmm. Судя по инструкции, ага, угу. венки должны располагаться вот так вот. Да, вот так. Сейчас мы их поставим. Ой, аккуратно поставим. Сейчас. Сверху надо было начинать. не очень mm. ладно сейчас другой попробую может это получше будет или вот может быть мы неправильно сделали с вами, о да мы неправильно просто сделали неправильно стороной вставили mm -hmm. неправильно или неправильно сделали да? да? Сейчас я это неправильно сделаю, потому что зеркала должна быть вот так вот. Только не так не получается. А, вот так вот. Нет, да так неудобно снимать. А это да. получится. Ну ладно, давай.